«Вова, а? я хочу, чтобы ты забил гол в мои ворота». «Да не вопрос, дуй в свисток, и матч начнется».